Файлы интересные, но в основном они показывают то, что мы уже знаем. Здесь есть еще одна проблема, на которую нам действительно нужно обратить внимание, а именно, социальные сети используются и использовались для создания очень серьезных проблем в нашем обществе. Все от расизма до насилия. Все это было частью платформ социальных сетей, не только Твиттер, но и всех остальных. Теперь с другой стороны прохода к нам присоединяется конгрессмен-демократ от Калифорнии и член Вооруженных сил в Комитетах по транспорту и инфраструктуре Джон Гараминди. Конгрессмен, здорово, что вы здесь, как всегда. Давайте перейдем к нашей главной истории, которую вы видели в течение нескольких дней на этой неделе. Публикация этих файлов в Твиттере прошлой ночью, последней. Ваша реакция, сэр? Мы не должны удивляться. Это было в новостях уже несколько лет, конечно, четыре года назад, до этого слушания. Все это было очень-очень хорошо известно, что Твиттер на самом деле пытался смягчить и исключить определенные типы высказываний, определенные типы подстрекательских твитов. Так что это не новость. Результатом этого является то, что мы получаем информацию через алгоритмы, используемые этими платформами социальных сетей. Непрерывный поток того, что, как нам когда-то казалось, интересовало. Это, как правило, усиливает гнев и не обеспечивает баланса ни по одному вопросу. Решение. Решение состоит в том, чтобы позволить оскорбленной публике подать в суд, подать в суд на медиаплатформу. Таким образом, правительству не придется вмешиваться в цензуру, но алгоритмы, которые используются платформами, будут скорректированы владельцам платформы. В противном случае на них подадут в суд за какое-то возмутительное поведение, которое они допустили на своей платформе. Это потрясающий конгрессмен, что вы подняли этот вопрос. Вчера я брал интервью у лидера меньшинства в палате представителей Кевина Маккарти. Он говорил о том, что нам действительно нужно провести слушание и рассмотреть все это, файлы Твиттер, а также раздел 230 и меры защиты для этих компаний. Нарисуй для меня, если хочешь, что-то вроде слушаний, которые, по твоему мнению, нам нужны под руководством республиканцев. Но ну, очевидно, ты будешь в них участвовать. Ты показал быстрый снимок предыдущего слушания. Эти слушания вникли в суть дела. Там есть цензура. Конечно, предпринимаются усилия, чтобы убрать определенные виды высказывания, порнографию и другие вещи с платформ, и я думаю, что это совершенно уместно. Однако рука правительства здесь не была вовлечена в эти ситуации. На самом деле, эта компания в случае с Twitter пытается модерировать контент, который находится на их платформе. И я считаю, что это хорошо, пусть они это делают. Разве это хорошо? Это может быть необходимая вещь с точки зрения платформы. И тот раздел 230, о котором ты говорил, был написан более 25 лет назад, который в основном был разработан для того, чтобы предоставить этим компаниям открытую дорогу вперед без какой-либо ответственности с их стороны за то, что они размещали на платформе. Я думаю, что это совершенно совершенно неправильно. Я думаю, что они должны понести ответственность за то, что они допускают на своей платформе. Таким образом, если их цензура исходит от частного сектора, а не от правительства. Конгрессмен, мы только что показывали Джека Дорси, бывшего генерального директора Твиттера, дающего показания. Возможно, вы слышали, как наш репортер Алекс Хоф ранее воспроизводил тот звуковой фрагмент, где его конкретно спросили о цензуре и теневом запрете. И он сказал нет. Ты веришь, что Дорси солгал под присягой? Понятия не имею. Ты сыграл какой классный клип. Там гораздо больше свидетельских показаний гораздо больше того, что было сказано. Ты должен принять все эти вещи во внимание, и судя по словам моего коллеги, который был до меня, Дорси будет привлечен к ответственности. Либо он это сделал, либо нет. Мы это выясним.